Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о государственной службе, которым определяется, что ежемесячные доплаты губернатору и министрам республики за особые условия труда увеличены до 400% оклада, Ранее их размер мог составлять только 100% должностного оклада. Напомним, что глава Хакасии Валентин Коновалов выдвигался на этот пост от партии КПРФ. Остаются ли хоть какие-то сомнения, что какая бы официальная партия не победила на выборах в местные или федеральные органы власти, все эти люди будут вести себя одинаково, как дорвавшиеся до кормушки хищники, преследующие в первую очередь свои личные интересы. Журнал Forbes опубликовал подборку самых дорогих объектов недвижимости в Великобритании, которыми владеют российские олигархи. В этом списке особняки 19-20 века стоимостью от 170 миллионов фунтов стерлингов, уступающие порой только резиденциям королей и принцев. Ситуация стандартная для буржуазного режима, когда результаты общественного труда идут не на повышение пенсий, понижение цен или бесплатное жилье для народа, а уходят на дворцы буржуазии золотыми унитазами. На руководителей челябинской фирмы СК «Радуга» может быть заведено уголовное дело. Менеджмент в мошенничестве и злоупотребление полномочиями при строительстве домов на деньги дольщиков. В 2017 году СК «Радуга» получил разрешение на строительство 12 домов в Курчатовском районе. Сейчас здания представляют собой не до строя, а челябинцы, вложившие деньги в квартиры, остались без жилья. Так и заведено при нынешнем строе. Доверился частнику, остался без денег и жилья. Буржуазное же государство тебя не спасет, ведь оно само в сговоре с этими мошенниками». Банк России выявил схему противоправного вывода средств пенсионных накоплений из НПФ «Аквилон». Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ. Всего убыток фонда в результате действия схемы, сделок с 68 выпусками облигаций, по оценкам ЦБ мог составить до 57 миллионов рублей. Так, в кавычках, эффективные реформы довели нас до такого состояния, что мы встаем перед выбором, получать крохи от Пенсионного фонда России или получать чуть больше от НПФ, но иметь огромный риск потерять все до копейки. По данным Пенсионного фонда России, на протяжении последних трех лет, россияне стали чаще откладывать выход на пенсию. В частности, доля пенсионеров, не обратившихся в государственную структуру в 2015 году, составляла 12,5 тысяч человек, в 2016 году более 18 тысяч. В 2017 свыше 25 Выжить на пенсию в наши дни очень и очень тяжелая задача Неудивительно, что люди к старости заслужившие отдых вынуждены продолжать работать, чтобы не умереть с голоду Ну и как, товарищ продолжишь работать на буржую до самой смерти или же вступишь в борьбу за социализм, написав на почту в описании С вами было новостное бюро Союза Коммунистов с честным взглядом на происходящее